Итак, мы находимся в Ингулинском районе река Ингулет. Сегодня поступило сообщение о провокации со стороны украинской пропаганды, украинской власти. Геращенко в своем телеграм-канале написал, что в селе Ингулет якобы российские военнослужащие устроили такую же провокацию, как якобы, которая была в Бучи с убийством мирных жителей, с изнасилованиями. Извините, можно на секунду вас? Да, конечно. Как поселок этот называется, не подскажете? Ингулец. Ингулец. А вы тут местные? Да. Ну, у нас дома. Ну, недалеко, да? Как у вас тут вообще дела сейчас? А? Дева, как у вас тут вообще Это сейчас установка? Нормально. Нормально? Да, со... у нас здесь дача. Да? да? Мы, так мы сейчас через два дня. А ну, постоянно Тихо. Так, Тихо? Раз. Не обстреливает? Да, не, ну... А зачем? Надо зачем? Ну, не знаю, зачем. Вау Слышно? <laughs> Итак, мы находимся в селе Ингулец, Ингулинского района. здесь, здесь границы с областью... На Криво... Криворожской области, ну, в общем, от Кривого Рога здесь уже относительно недалеко Это самый север Херсонской области Сегодня поступила информация, увидели вброс украинских СМИ о том, что в селе Ингулец Или Ингулец, прошу прощения, точно не знаю, как называется Произошла очередная массовая, как они выражаются, резня Естественно, в этом обвинили наши войска Мы оперативно прибыли сюда 8 апреля Здравствуйте, вы здесь живете? Да, местный фермер. Местный фермер. А как называется всего это? Ингулет. это. Вы ну, здесь живете постоянно, да? Да. Ну я сам живу в Херсоне. Ага. Тут давно были в последний раз? Да, постоянно, сомню с Херсона привезли. Да. Какие-нибудь проблемы есть там у вас там? Может по топливу, может, по гуманитарке? Нету чем работать, нет ни топлива, угу. ну, Бабушек бабушек все продукты, медикаменты, да, наверное, медикаменты надо. Они в этом районе, да, да то есть да, они... Селе, да. угу. Ну, то есть по неприятностям, по каким-то, не знаю, по преступлениям, там еще что-нибудь вообще есть какая-то информация да, или жалоба? Да. Ну, по преступлениям мародерства пока нету, ходят, дежурят эти самые, ну, создана типа группа, угу. люди местные смотрят, угу. чтобы ну, не мародировать. Можно вас на пару минут? Не подскажете, как у вас тут с безопасностью вообще? Хорошо? Есть какие-то, не знаю, преступления, там еще что-то, жалобы? Машины не обижают? Там на, на блокпостах все в порядке? Ни ни машины ни у кого ничего не трогали? А вообще по криминалу, может быть, какие-то, не знаю, никого там не обижают, не убивали, ни ничего? А вы тут постоянно живете? Это игулец, да, это село? Понял, ладно. спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы идем по центральной улице Это улица Гагарина Сейчас вы видите Проезжающие мимо машины Барона, охрана правопорядка Здесь из местной дружины Со слов местных опять же Это вот центральная улица, она единственная, как нам сказали Вы видите, что здесь нет ни разрушений Ни каких-либо, не знаю, ни тем более Убийств и зверств, о которых сегодня вещала украинская пропаганда Через поселок постоянным потоком идут машины. Они идут на Снегиревку Это люди через Снегеревку выезжают в Николаевскую область. Здрасте. Как у вас дела тут? Ваш третий. Нас встрече. Херовеньки. Херовеньки. А что такое, что случилось? Ну, то есть, почему херовенька? Ну, Понятно. Ну, а в чем это выражается? То есть вас тут бомбят вас или что? Страшно, что они ничего уже не бомбят, ведь они летят Только летят? Над хатую. Страшно? Я думала, что это как-то старое Ух, как-то бухают А где бухают-то? По поселку бухают или где? Э, нет. не не нас не бухают Ну, дело в том, что сгорода же есть, по закату они Угу. Муки придбали, сахару придбали, крупы прибрали, ты живем Понятно А безопасность как? Спокойно по улицам ходите или боитесь? А Ну не знаю, до соседнего дома Ну а седь, дочка хода, баба стара ходит Понятно Ну и не, есть какие-то, не знаю, может быть там преступления в городе, там кражи не, ее? Не, нет, не, ничего нет. Или вот тяжелое что-то Ничего нету Никто не, не крадет, ничего не воюет, uh -huh. а то таки, как бы война уже закончилась. Uh -huh. Хлопчики, россияне, uh -huh. идите уже домой, <реш> <реш> лучше будем ездить в гости до вас, а вы до нас, за здоровий стіл сядемо, выпьем чарчину, на ж нам воювать? Понял, ладно, спасибо, удачи вам, да -да. до свидания. Расскажите, как у вас тут дела вообще? По правду, расскажите, что какие проблемы есть? Ну, может, там, не знаю, сахара нету, что еще? Ну, сахар надо завозить, завозить по 85 гривен, да? Давай раз дороже, чем в России. А по безопасности как у вас дела тут? Сидим все тихо, как миши, Бог его знает, как он будет, будет. Uh -huh. Не, ну может там слухи ходят, что кто-то безобразничает или проблемы какие-то. А, нет. нет. тихо все. Все бы тихо, не знаю, никто ничего там не стреляет, никто ничего не отбирает, uh -huh. все нормально. А по бомбардировкам, по селу что-нибудь, какие-нибудь артиллерии, какая-нибудь э, бива, не дай бог. Были проблемы? Все цело? Все цело, богу, никто ничего. Все, понял. Это ингулец, да? Ингулец всего да. угу. Спасибо Удачи угу. да. а, Обратите внимание, насколько с нами Спокойно общаются мирные жители Мы не лезем к ним домой, не стучим в заборы Они сами выходят, смотрят Им интересно, что за что-то такое Здесь приехало И ходят с камерой И с ребятами сопровождением Он спокойно стоит велосипед Обратите внимание, никто его не трогает, не ворует. Сейчас зайдем, посмотрим, что у них с продуктовым набором. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это Ингулец всего, правильно мы приехали? Да. Как, расскажите в двух словах, как у вас вообще здесь дела с гуманитарной частью, может, там, с безопасностью, какие-то проблемы? Нету никакой гуманитарной частью. пусто. города, ну, что Есть. А может быть там, не знаю, там на блокпостах какие-то, не знаю, долго ставить приходится или там проблемы какие-то есть? Не, не, не, мы ездим, ну мы сами, мы хозяева, как бы, mm -hmm. ездим пока нет, Понятно. Ну, а именно по части, как там, не знаю, там, с кражами, может быть, там, не знаю. Ну, слава Богу, по Ну, а какие-то более жесткие преступления бывают, там, не знаю, убийства, может, там еще чуть-чуть. Понятно. То есть, ну, главное, чтобы наладилось, да, вот это вот, прилавки насытились. Да, то я вам покажу, что пусто, к сожалению. А топливо есть в поселке, кстати? Ну, дизельное, да, где-то заправляетесь или в Херсон приходится? Херсон? А сколько там? По 80 гривен, да, сейчас, наверное? Бензин был в последнее время по 50. По 50. А, уже чуть-чуть подешевле. Все, ладно. Спасибо, удачи. До свидания. Я объясню смысл сегодняшней дезинформации, которая произошла. Ингулец находится где-то в 12 километрах от Херсона. Это ближайший пригород. Село, правда, маленькое. Маленькая, но она находится уже в зоне действия украинской артиллерии. Это раз. Во-вторых, это все-таки как-никак, это такой близ... ближайший пригород э, Херсона. Э, для чего э, делается вот этот вброс сегодняшний, который мы увидели? Э, это, э, я более чем уверен, э, готовится провокация с целью нанесения сюда артиллерийских ударов, э, для того, чтобы погибли мирные жители. Дальше, если не получится снять э, земли, а это не получится, потому что здесь находятся российские э, подразделение сюда не добраться, в СУ. Да, и вы обратите внимание, что в СУ здесь никакого нет, мы здесь спокойно ходим, э, украинские войска отсюда, наверное, километрах так в 10. да, где -то? вот, поэтому э, вот эта информация была вброшена, э, первым делом бросается информация о том, что здесь э, имеются вот такие вот, как они называют, преступления. Второе, наносятся артиллерийские удары, естественно, со стороны ВСУ по этому поселку Потому что здесь находятся наши подразделения, наши не будут сюда добить по понятным причинам После этого снимается либо с коптера, либо местными какими-то спящими ячейками Вот эта картинка, трупы, разрушения, сожженные машины И прошу обратить внимание, как я уже говорил, что здесь ее трасса на Снегиревку тут люди эвакуируются в Николаевскую область, в или просто там по части снабжения Здесь постоянный поток машин, вы даже видите на видео что то происходит, что мимо едут машины. То есть поселок маленький, но в условиях войны он стал именно такой стратегической ленточкой для связи с Николаевской областью. Соответственно, нанеси сюда удар, вот эти все люди с белыми повязками, которые полосками, которые. Он, дети, надпись, видите? Вот, это все эвакуация из Херсона идет. Люди едут к родне. Представляете, что будет, если ударить сюда из артиллерии После этого поднимется вой, поднимется скандал, крики О том, что российская артиллерия очередной раз нанесла удар по поселку По Ингулец, или Ингулец, прошу прощения Вот, мы уже об этом раз говорили, вот подтверждение вот, Поэтому вот этим людям, которые сейчас вот вы видели на своих экранах Они уже отданы под нож украинской пропаганды, чудовищной украинской пропаганды в части, что, я повторюсь, уверен, что сюда на днях, если вот сейчас эту провокацию не остановить и не, максимально не светить, начал бы убить арти украинская артиллерия, как минимум. Вот, может быть, даже была бы какая-нибудь попытка именно расстрела мирных жителей для создания красивой картинки. хотя бы свет мы начали включать. Так, нет, извините, а может быть, в соседних посел какие-то преступления есть там, или не слышали? В, в, в районе вашем, Ингулинском, или Ингулинский как Это Ингулец. Ингулец, да, да. Ингулет. Федоровка, Ульяновка. Ну таких серьезных, какие-то преступления, какие-то преступления, Какие именно вы конкретно? Ну конкретно не знаю, вопрос? убийства, грабежи, такой разбой. Нет, у нас грабежей так нету, как вот в тех селах, там mm -hmm. свои же, блядь, покажут. Понятно. Все, ладно, спасибо, удачи. Итак, мы пообщались с местными. Вы увидели различные точки зрения. В основном, в абсолютнейшем большинстве люди говорят о том, что. Проблемы с, э, с гуманитарной частью, э, медикаменты, продукты. Но ну, это известная проблема, которая решается. Но ну, прошу обратить внимание, что именно к, э, по части безопасности все в один голос говорят, что тишина и спокойствие. Итак, друзья, вы видите, что мы прошли все село. Это самая окраина. Других улиц здесь нету. Единственная улица. Ну, вы видели, мы общались с мирными жителями Я давал планы улиц вот, Мимо едут вон куча мирных жителей Прошу обратить, обратить внимание Эти люди едут из Снегиревки Если бы здесь были какие-то проблемы, преступления Или тем более здесь бы кого-то там убивали Или массово расстреливали То как минимум даже вот эти вот проезжающие мимо автомобилисты Они бы об этом подсняли, рассказали И тут же бы все стало это известно То есть таким образом это просто... Вброс очередной украинской пропаганды, повторюсь, моя, я абсолютно в этом уверен, что это готовится именно кровавая провокация с целью нанесения по силу ударов, чтобы жертв этих ударов артиллерийских списать на российскую армию, на российских военнослужащих.